Let's go! Yeah. The music just turns me on Bassline Rumba привет девчонки и мальчишки мы с вами прибыли на остров коллан и сегодня мы с вами сделаем небольшой осмотр этого острова посмотрим пляжи и все что здесь есть такое интересное для туриста обычно ну потому что много приезжают много китайцев как вы видите и попробуем завтра мы с вами встретить еще рассвет Таксисты зазывал и тут стоят, заманивают. В общем, мы сейчас уже заходим на сам такой центр, можно так сказать. Центр Калана, где происходит вся движуха. Здесь же рыночек маленький, тут же все стоят тайцы, экскурсии, байки, скутеры. И мы с вами сейчас будем поворачивать направо, то есть мы прибыли на Пирс, на Бен Пирс. На первый паром отсюда уходит в 7 утра, или пол седьмого, что-то не пойму. Кап, но май кап. На много не увидишь. Надо все пешком, но ноу в общем, у нас получается, э, сколько пляжей? А, так, раз, два, три, четыре, пять. Это пять-шесть пляжей. В общем, пойдемте сейчас где-нибудь присядем, перекурим и двинемся в путь. Так, ну что, девчонки и мальчишки Я остановился в первое попавшееся кафе Меню здесь на английском и на тайском Ой, на английском, не китайском и на тайском Ну, я не скажу, что прям цены Слишком отличаются от Паттайи Потому что блюда есть и по 200 Тамьян большой, а маленький 200 бат Большой стоит 300 бат а, Рис жареный ну, Блюда в среднем по 200 бат Здесь 10 по 100 бат блюда, жареный рис, 150, 150, ну, отличаются, конечно, но ненамного. Ну, сами понимаете, все завозят, а, привозное, поэтому здесь, конечно, накруточка всегда на островах, накрутка будет по-любому. То есть у нас вот пирс буквально здесь метров, не больше 100 метров, налево поворачиваем, и там у нас пирс. А есть еще второй пирс, мы сейчас до него также дойдем, посмотрите там пляж и там же пирс. И пройдем по остальным островам. В общем, вот такое вот кафе. Здесь же и тукеры у нас, таксисты. Можно арендовать такси, можно байк арендовать. Сесть спокойно и поехать, куда вы хотите. Но мы сейчас будем искать самый хороший пляж, с самым чистым песком, и, естественно чтобы там все было самое лучшее. Поехали. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, еще раз говорю, мы прибыли на остров Коллан. И сейчас с вами пройдемся под домами. То есть дома здесь на берегу стоят, все стоят на сваях. Можно также арендовать, вот тысячу бат вижу цена сутки, то есть аренда такого домика. То есть на воде можете ночь провести, Кнопа. Ну, Кнопа что-то себе унюхала. Сейчас будет, в общем, лазить у меня здесь. Кнопа, пойдем. В общем, как видите, береговая линия также мусор присутствует на острове. И сейчас будем идти по берегу, смотреть пляжи, как там дело обстоит. Ну, естественно, вот она, пожалуйста. Я больше чем уверен, что это у нас канализация. Стекает сюда прям сразу. залить. Давай. Там вон собаки у нас большие кнопки. Опа. У них своя территория. Так что не нарушай. У тебя своя в реплике. Но у них своя здесь. В общем, вот так вот это все выглядит. Жилье на сваях. Ну, естественно, это уже не деревянные сваи, а такие... Бетонные Или, скорее всего, из асбеста а Вовнутрь залить бетон Асбестовые трубы а Вовнутрь залить бетон Там он вообще пластиковые какие-то стоят ну, Не знаю, кто, конечно, умудрился Пытался бетонировать пластиковую трубу Понятно, схватки никакой не будет Даже если бы морской воды не было Здесь прям сразу выход к воде какой-то дом ну, довольно-таки странное ощущение лазить под домами. Ну пойдемте дальше. Здесь, как вы видите, у нас прям сплошная такая площадка, под которую мы идем сейчас. Также канализация вот сливается. Сточные воды, канализация, не знаю, что там протекает. Но явно непростая вода здесь можно ходить, потому что сейчас отлив небольшой, а когда будет прилив, естественно, здесь уже пройти нельзя, потому что эта территория будет вся в воде. Ну, я пользуюсь данным случаем, поэтому гуляю именно там, где турист обычно не гуляет. Мне это больше интересно. Здесь вот тайцы маленькие гоняют, играются детишки местные. Ну, также стекло битое, валяется под ногами, плитка строительная, то есть как делали, все побросали. Ну а ребятишки местные играют. Ну это как и везде. Мелкие лазит там, куда взрослые не полезят. Ну или я не полезу. Точно я и полезу туда же, куда и дети полезут. Что там поймал? Покажи. Учись. Не показывает. Ракушки ходят, собирают какую-то еду. Фрэн! А что это? Собирает ракушки какие-то. Ид? Ну, скорее всего, это еда. Потому что подобные ракушки я также наблюдал на рынке. В общем, ходят, воду собирают. С голоду не помрут. Так что вода дает пищу. Ну и все остальное. Рыбацкие лодки стоят на причале. Ждут, когда будет прилив. И тогда, скорее всего, Поведут. ну здесь я не знаю похож на какой-то мини отель такой непонятный здесь тоже у нас то ли отель то ли кафе но похоже тоже на отель на первом этаже а, у нас подобие кафе на ну, второй этаж у нас жилой ну в принципе все вот эти вот первые этажи первые или вторые этажи а, как бы жилые у нас там вот у нас кафе на втором этаже. То есть такой импровизированный спуск к воде, к пляжу. Но когда прилив есть, еще можно покупаться, потому что если большой прилив, вы уже не будете доставать именно на камней. Ну и также вот она канализация, вода все стекает сюда. Все элементарно и просто. Куда девать дерьмо? В воду зачем копать честные сооружения какие-то машины заказывать мы покажем вам колан с кнопочкой весь Да, кнопа кнопа хочет побегать но пока почва не позволяет потому что очень много битого стекла сейчас мы когда дойдем более или менее нормального места я ее отпущу чтобы она побегала по пляжу.